Друзья, всем привет! Хочу сегодня показать вам очередной наш объект, на котором мы монтируем фиброцементный сайдинг Кедрал. Сегодня я сюда приехал с техническим специалистом компании Этекс, то есть компании Кедрал, для того, чтобы он посмотрел, как мы выполняем эту работу. Сейчас я камеру переверну, покажу вам некоторые, некоторые моменты и комментарий технического специалиста по поводу нашей работы. Здесь вот мы уже сделали... Обрешетку под монтаж фиброцементного сайдинга. Здесь мы делаем утепление 5 сантиметров. Минеральная вата Урса Терра. Дальше идет пленка Дельта neo Вент. Так вот мы обходим окна. Обрешетку мы выравниваем на дистанционный саморез. От компании Ротоблас. Вот так вот он выглядит. Здесь вот с этой стороны. Видно, вот он этот саморез. Очень удобно и быстро с помощью этих саморезов выравнивать обрешетку. Этот брусок 50 на 50 мы прикручиваем тоже на торекс, тоже на конструкционные саморезы. Здесь у нас идет вот такой вот отлив. Вот эта часть у него, вот эта часть у него идет широкая для того, чтобы закрыть цоколь. Если посмотреть... Вот отсюда, то здесь идет сетка. И видно, что через отлив, вот через этот, у нас идет приток воздуха, То есть получается такой вот у нас вентилируемый фасад. Через вот эту сеточку у нас проходит воздух сюда. И он уходит, если посмотреть наверх, уходит в подшивку. Здесь мы уже частично сделали кедрал так вот у нас идут стыки, здесь снизу идет такой же отлив, здесь у нас идет обрешетка под угол, на эту доску будет у нас идти э, доска фиброцементного сайдинга, которая будет э, немножко, скажем так, порезана, то есть у нас ширина вот этой доски 190 мм, мы ее будем распускать пополам и условно тут 9,3 э, мм сантиметра у нас будет идти вот такой вот угол. Дальше здесь вот мы сделаем каркас под подшивку софитов. Софиты тоже будем делать из кедрала. Если посмотреть окна, мы, как уже по нашему классическому варианту, делаем четверти. Заводим утеплитель на раму, проклеиваем его специальной лентой. Вот эту вот пленку к раме делаем такую воздухонепроницаемую конструкцию. И вот так вот делаем углы с четырех сторон, для того, чтобы вот это место было максимально таким герметичным. Вот это окно то же самое у нас. Вот это окно. Вот это вот представитель компании ЭТОКС, Александр. Привет. Очередной шеф-монтаж у нашего партнера компании Руфер. Пример качественного монтажа. Мы можем посмотреть то, что у нас на данном объекте смонтирован кедрал, обычный леп-монтаж елочкой. Интересное решение по Вензазору. Да, то есть главный принцип нашего материала монтажа это вент-зазор. Он здесь присутствует. И интересное решение углов. Помимо наших оригинальных аксессуаров, заказчики очень часто выбирают ту же доску, только другого цвета. Здесь применен белый цвет С-01. Мы видим, что два окна уже смонтированы. Пойдем туда подойдем, Очень качественно сделаны стыки. Видим, что в таком случае саморезы у нас замазываются ремкомплектом. В принципе, да, если отойти на довольно-таки далекое расстояние, то крепление будет не видно. Стыки вот. вот так он, стык идет. Здесь мы также можем видеть еще один наш доборный элемент, это перфорированный профиль. Да, его там показываю. Вот с той стороны видно. Интересное решение по софитам, причем э, не видно у нас крепление. Крепление закрыто металлическим профилем. А, здесь лэп, опять же, стык в стык. А, смотрится очень красиво. Ну, вот так вот нас оценили сегодня. Так вот, небольшой видеоролик, небольшой обзорчик, как мы делаем монтаж в ссадинга кедрал. Если у вас есть какие- то вопросы пишите в комментариях, а так спасибо за внимание и желаю всем не болеть в такое тяжелое время во время пандемии. Всем здоровья. Пока!